Я Гриша Супер Вип, земной Василинка, и ЦРФ будет як Вип-новинка. Когда я еду на тачке, все девки кричат, вау, вот это богачка. С этим не согласна я, фу, какая ты мерзота, даже Шуригина не сказала бы тебе «да». Гриша Супер Дно, знаю я одно, зазвездился и до Бузовой скатился. Пошумим, блин! Ты мне бузову не трошь. Она королева, а ты бомж. Лена, это лево плагиатят, а ты мама запретила видео снимать. Она пошла. Убивать! Раунд! Hello, darkness, ви, ви, ви, веселинка! Меня зовут Василинка, да совсем не псинка. Ви, ви, ви, веселинка. Да, я самец, но я не ем огурец. Да, я качок, но я не ем кабачок. Мы пришли сюда устроить революцию, но это не значит, что не знаем конституцию. Ви, ви, ви, веселинка. Меня зовут Василинка, я совсем не псинка. Ви, ви, ви, веселинка. Эй, вы, я пришел унизить вас и убить группу Грибы, Самбурскую и Си. Истребив весь мусор, мы сможем понять, кого стоит смотреть, а кого убивать. Ви, ви, ви, веселинка. Ви, ви, ви, веселинка. Ви, ви, ви, веселинка.